этот марафон будет называться марафон целительства и будет проходить с 12 по 22 октября 10 дней где я буду заниматься целительством и буду обучать людей первое быть целителями второе помогу вам заниматься самим или самим исцеляться Индивидуальная работа. Также я проведу там циклы обрядовых, там будет около сотни. Это обряды от Харваведы, обряды э, э, там, тибетские, и Шанкаратантры обряды, и, там, и так далее. То есть целые-целые циклы. Э, как показала моя практика, действительно, люди, которые проходят мои марафоны, у них заметно улучшаются и Жизнь и здоровье, и везение, и материальное благополучие и так далее.